еще идете, идете вообще по жизни. У вас никто не предал, у вас не отобрали деньги, у вас не подвели партнеры. Все, еще впереди. Кто тебя знает вообще? Меня никто не знает. Тогда еще не было учеников, учеников, учеников, учеников. учеников были только учителя. Что от меня лично требует социум? Вообще социум на меня настраивается. Жить такое? Живень и это месиво. Это месиво просто хочет. Как вообще? Туда. С ним, с ней. Да. Если бы человек стремился только к хорошему, 70% браков просто не существовало. А скажите мне, что делать, скажите мне, как жить, как не быть счастливым, как не быть успешным. Вы можете найти себя на этой схеме, однозначно.